Мы находимся в салоне Альтера. Большую благодарность выражаем менеджерам по продажам. Все очень быстро, очень внимательно. Менеджеры, мы даже успели покататься на своей машине по всему салону. Прекрасное обслуживание. О чем не жалеем? Мы не жалеем о том, что приехали в этот салон, не жалеем о том, что мечтали купить одну машину, а получилось или другую, но это еще раз говорит о том, что высокий профессионализм менеджеров по продажам. Большая благодарность.